Привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто. В этом видосе, дорогие друзья, хочу вас познакомить с приложением а, интернет-радио, которое позволит вам слушать очень много-много-много-много тысячи, реально тысячи радиостанций совершенно бесплатно, причем даже в фоновом режиме и так далее тому подобное, как вы хотите. Поэтому давайте мы его с вами рассмотрим. Называется оно вот так вот. А скачать вы его сможете в описании видео, пройдя по ссылочке на Google Диск. Установить и пользоваться. Это проверсия совершенно без каких-либо ограничений. Так, ну давайте посмотрим, что у нас здесь есть. И на начнем, естественно, мы с настроечек. Переходим в настроечки и смотрим. Что у нас здесь есть? Во-первых, можно выбрать язык. Какой вы хотите, языков здесь очень много. Дальше нужно обязательно отключить э, оптимизацию батареи, для того, чтобы э, действительно оно работало в фоне и не было никаких ограничений на это. Это очень просто. Разрешили и все. Дальше. Можно поставить настройку, возобновить последние игровые станции, которые играли. Это, кстати, очень удобно. Она будет запоминать все то, что вы любите в основном. Да? Дальше. Откройте... Э, Э радио в автомобильном режиме Это тоже очень четко Когда я вам покажу как это работает Дальше пауза При отключении гарнитуры Можно это убрать Чтобы не было вообще никаких Ну э так скажем пауз Либо если вам это надо поставили Дальше поехали Что у нас здесь есть Автомобильный режим Вот такой вот он просто режим Да И он становится темный во первых фон И дальше все укрупнено Управление плеером и все дела здесь. А, популярные радио вообще, я так понимаю, которые в России здесь их очень много, дорогие друзья. Дальше избранное. Это вы, допустим, что-то избрали. Вот а, давайте какую-нибудь любую радиостанцию. Первая Европа плюс. Мы с вами выбрали и просто ее хотим избрать или добавить в избранное. Избранное можно добавить только в обычном режиме, вот вы выбрали, пожалуйста, станцию, вот она у нас есть, и теперь здесь вы ее можете выбрать, пожалуйста, любимый, вот нажали, и теперь она у вас появляется а, а, в избранных а, вами контактах, да, вот дан, данный случай, пожалуйста, вот она есть, три точки нажали, играть, установить будильник, удалить из, из избранного, поделиться и сообщить о проблеме далее что у нас еще здесь есть из интересного как я уже сказал есть тоже будильник пожалуйста можно назначить будильник когда и какая станция будет работать далее также есть таймер добавить новую можно радиостанцию если вы знаете какие-то ее конкретные данные далее у нас здесь страны пожалуйста выбрать можно что хотите вот даже Индонезию можно выбрать и давайте посмотрим, что ж у нас с Индонезией-то. Ну, вот у нас Индонезия есть. Это убираем, а Индонезию врубаем. Вот она, индонезийская разговорная речь -то. Вот такое, короче, приложение. Здесь языки выбрать можно. Дальше исследовать. Пожалуйста, откройте для себя новые радиостанции. Десятилетия, разговаривать, саппорт, новости. Дальше здесь музыкальные радио, поп-рок, вы можете выбрать все, что вам заблагорассудится. Вообще круто просто, действительно клевая радиостанция, тем более в наше время в России, допустим, все это, конечно же, блокируется, но вам это достанется точно. Поэтому, дорогие друзья, скачивайте и пользуйтесь.